Хотите привлечь больше клиентов в свой бизнес? Платформа Free Tickets расскажет о вашем продукте или услуге нужной вам целевой аудитории. Люди просматривают рекламу, получают бонусы и обменивают их на бесплатные билеты на общественный транспорт. Вы же, в свою очередь, привлекаете клиентов своими предложениями и одновременно обеспечиваете им бесплатный проезд или путевку. Все просто. Сделайте свой бизнес процветающим с Free Tickets.